Доброго времени суток, дорогие друзья, меня зовут Вячеслав Костенко, вы на моем канале о трейдинге и инвестициях в Украине. Сегодняшнее видео будет о том, как и где вести учет своих инвестиций. На первый взгляд может показаться то, что о чем здесь рассказывать, все достаточно легко и просто. Берем Excel, делаем таблицу носим туда данные, или если не Excel, то мы просто можем пользоваться отчетами брокера, и этого, в принципе, достаточно. Но давайте не будем делать поспешных выводов. И раз уж я решил сделать видео, то есть на это причина, и, как я люблю уже говорить, то, что не все так очевидно как вы думаете? Итак, что, собственно, нам нужно учитывать в первую очередь? Естественно, нужно не забывать о том, что когда мы покупаем активы, нам обязательно нужно учитывать их процентное соотношение в портфеле. Потому что если делать это бездумно, то как в таком случае мы будем делать ребалансировку портфеля. Конечно, можно без нее обойтись, но это будет не совсем правильный подход к. К инвестициям, коли же вы начали заниматься фондовым рынком, то вам нужно хоть изредка фиксировать свою прибыль. На то есть несколько причин. Первое это как раз постоянный баланс ваших средств, диверсификация, защита от убытков, от просадок максимальных, ну и так далее и тому подобное. Много очень плюсов в этой штуке. И кто не, портфель не диверсифицирует, тот поступает неправильно. Итак, сервис, который я вам хочу сегодня предложить, это Intel Invest. Это российский э, сервис, который действительно достоин внимания, плюс еще ко всему, и можно пользоваться бесплатно. Правда, бесплатно нельзя составлять несколько портфелей, можно вести его только один. Но, тем не менее, этим пользоваться можно, если вам этого функционала будет достаточно. Сразу скажу, то, что по ссылке в описании, которую вы найдете, вы получите 20% скидку при покупке платной версии. Что вам даст платная версия? Вам даст возможность составлять, создавать точнее, несколько портфелей, что, собственно, есть неоспоримым преимуществом. Почему, я вам сейчас постараюсь объяснить. Наверное, некоторые из вас задавались вопросом как можно вести несколько портфелей у одного брокера. И, собственно, я был в числе таких людей. Нашел для себя ответ как раз в «Индовое Invest. Е. И оказывается здесь это делать очень удобно такая ситуация вот как у меня допустим у меня есть открытый счет в интерактив брокерс баланс данного счета вы прекрасно видите на своих экранах но что если вдруг я хочу ввести в нем несколько портфелей что я имею в виду? допустим один это будет портфель исключительно состоящий из и на долгосрочную перспективу второй портфель это будет спекулятивный портфель то есть я хочу покупать акции отдельных компаний при тех которые я считаю нужными и вести его отдельно соответственно мониторить его также отдельно потому что если все сбивать в один то статистика здесь естественно будет нарушена это понятно ну и допустим третий портфель это портфель регулярный где я хочу постоянно покупать какой-то актив один, ну или же несколько и, соответственно, вести по нему статистику, сколько он дает мне профита или не дает. Ну, или же возьмем отдельно дивидендные акции, если желаете, да. Возьмем отдельно облигации, если желаете. Это тоже все возможно сделать. Таким образом, вы будете видеть полную статистику по каждому из ваших портфелей. Вот как, допустим, у меня на сегодняшний день здесь есть индексы и долгосрочный, да, вы видите, и регулярный портфель, да, регулярный. Это якобы покупка одного инструмента но регулярно в течение года соответственно на какую доходность можно выйти по нему в таком случае можно рассчитывать еще на быстро растущие портфели можно брать акции каких-то отдельных секторов и соответственно это все прорабатывать либо же на истории смотреть либо же скажем так экспериментировать делать какие-то эксперименты свои собственные либо же просто вести отдельные портфели вот как я уже вам сказал и привел в пример то как это делаю я пробовал это реализовать в excel у меня там достаточно неплохой получился портфель для учета но все-таки не так это удобно реализовано, как здесь добавляешь сделку продаешь актив, все это учитывается, причем шортовые позиции тоже, если это, допустим, спекулятивные какие-то сделки, все это учитывается то есть в Excel с этим нужно немножко заморочиться и, скорее всего, то, что данные будут в конце не особо правильные. Вот, в принципе, все, что хотел вам рассказать. Если вы Пользуйтесь какими-то другими инструментами, пожалуйста, поделитесь этим в комментариях. Я буду очень благодарен, рассмотрю их обязательно с удовольствием. Еще раз напомню то, что ссылочка на него с 20% скидкой будет в описании. На этом у меня все. Если не подписаны на канал, подписывайтесь. И до новых встреч. Пока.